Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи с вами Евгений. Я являюсь интернет-предпринимателем и имею опыт заработка в интернет-проектах более 6 лет. Друзья, мне в команду, команду лидеров Gold Oval требуются активные целеустремленные люди для совместного ежедневного заработка в сети интернет в надежных интернет-проектах. Основной интернет-проект, в котором развивается наша команда, команда лидеров Gold Oval, называется проект Лови. Лави-Мани ⁇ Надежная и четкая система, проверена мной лично, моими партнерами и проверена временем, друзья. Деньги в проекте не хранятся, все переводы денежные поступают моментально сразу на ваш PR-кошелек. Без заказа выплат. То есть деньги в системе не хранятся и это гарантирует полную безопасность и надежность от потери денежных средств. Также мы развиваемся в дополнительных проектах, получаем дополнительный доход. Друзья, предлагаю вам прямо сейчас перейти по ссылочкам под этим видео. Изучите подробно информацию, прочитайте весь текст, посмотрите. О видео-презентации, посмотрите отзывы, друзья, примите свое решение и добро пожаловать в нашу команду лидеров Gold Холл. В чем, друзья, заключается работа? То есть такой самый популярный вопрос. Работа заключается в том, чтобы размещать рекламу в сети интернет. Все шаблоны, рекламных текстов, картинки и различные промо-материалы, видео и так далее. Все покажу, расскажу по шагам на видеоуроках. Предоставлю вам полный инструктаж того, что нужно делать и где нужно размещать рекламу. Вам остается всем этим только воспользоваться. Вам остается копировать и вставлять нужный материал на нужных площадках. Я постараюсь провести вас до 100% результата абсолютно без каких-либо денежных затрат на рекламу. Также я предоставлю вам полную поддержку от меня лично и от партнеров команды в наших командных чатах. То есть у нас есть командные чаты поддержки, которые расположены... В скайпе, ВКонтакте, в телеграме, в ватсапе, то есть в любой момент, если у вас появляются какие-либо вопросы, вы можете задать их в наших командных чатах или связаться со мной лично. Также, друзья мои, предоставлю вам различные программы автоматизации размещения рекламы, то есть данные программы будут выполнять за вас большую часть рутинной работы по размещению рекламы. Вы сможете один раз настроить данные программы. Программы настраиваются абсолютно легко и просто. То есть к ним я предоставлю вам все нужные видеоинструкции. И тем самым мы автоматизируем процесс нашего заработка. Поставим доход на полный автомат. Также сразу дам ответ на самый популярный вопрос. Сколько нужно уделять времени на работу? Друзья, здесь все зависит от вашего свободного времени и от того, сколько вы можете уделять данного времени своему развитию. Вы можете выполнять работу абсолютно в любое удобное для вас время, хоть в 4 часа ночи, хоть в 2 часа дня, хоть в 9 часов утра. Также время работы ничем не ограничено и ничем не обусловлено, то есть вы можете выйти в интернет, поработать 10-15 минут и пойти заниматься своими делами. А можете выйти в интернет и работать целый день. Естественно, чем больше вы выполняете действия, чем больше вы выполняете работы, тем быстрее и больше... Ваши доходы быстрее вы приходите к положительным и большим результатам. Все, что сейчас от вас требуется, друзья, это перейти, как я уже сказал, на сайт. Внимательно ознакомиться со всей информацией. Если у вас появляются какие-либо вопросы, свяжитесь со мной. Я буду рад ответить на все ваши вопросы. Зарабатывайте много. Пока-пока.